Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Пионер 114F» и программирование операторов. Для программирования операторов на кассовом аппарате «Пионер 114F» необходимо включить кассовый аппарат, войти под свою учетную записью, выбрать пункт меню клавишей вниз программирования, нажать клавишу «Ввод». Клавишей вниз выбрать «Пользователи», нажать «Ввод». Здесь представлены все пользователи на кассовом аппарате. Выбираем необходимый нам для редактирования, нажимаем клавишу «Ввод», меняем права, фамилию, имя, отчество и так далее. После всех изменений выбираем пункт «Записать», подтверждаем клавишу «Ввод». И напоследок, помните, обслуживаясь компанией «Рустехпром», вы получаете не только качественный сервис, а также круглосуточную техническую поддержку ведущих специалистов по работе с контрольно-кассовой техникой. С вами был Дмитрий, до новых встреч!